Коллеги, всем добрый день! Меня зовут Дмитрий, поговорим о витринах для пиццы Apache. Витрины для пиццы – это тепловое оборудование, предназначенное для временного хранения и демонстрации готовой пиццы, а также пирогов и закусок с одновременным их подогревом. Продукты при этом можно располагать на тарелках, подставках или функциональных емкостях. Встроенная емкость для воды позволяет поддерживать в витрине оптимальную влажность, продукты не высыхают. Витрина состоит из металлического корпуса, прозрачных стенок и стекла и полок, на которые выкладывают продукты. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Нагрев продукта обеспечивают встроенные тены. Витрины для пиццы «Апач» эффективно поддерживают заданную температуру и оптимальную влажность. А за счет наличия вращающихся полок решеток обеспечивается прекрасный обзор продукта. У нас представлена одна модель. Витрин для пицца Apache AVT42. Температурный режим варьируется от 0 до 90 градусов. Установка настольная. Витрина оснащена тремя вращающимися полками-решетками диаметром 42 см. Дверца с магнитным закрытием обеспечивает эффективное и удобное использование оборудования. Мощность модели составляет 0,7 кВт, подключение 220 вольт. На этом у меня все.